Коллеги, добрый день. Как мы договаривались, как мы обещали, начинаем нашу сегодняшнюю онлайн-пресс-конференцию. И речь сегодня пойдет о поставках лекарственных препаратов в аптеке региона, порядке их отпуска, состоянии по дефициту, по насыщенности этими лекарственными препаратами. И, соответственно, ну, в том числе будем говорить о схеме лечения заболевших с разной степенью тяжести. И в целом поговорим еще и о ситуации текущей, что у нас в плане оказания медицинской помощи, что у нас на фронте борьбы с пандемией да, сейчас в Курской области происходит. И, соответственно, участники нашей сегодняшней пресс-конференции. Первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Владимировна Забелина, исполняющая обязанности главного врача областной инфекционной больницы имени Семашко Олег Анатольевич Дивянин. Главный внештатный специалист, пульмонолог регионального комитета здравоохранения Евгений Александрович Шабанов. И начальник отдела организации лекарственных средств областной клинической больницы Валентина Николаевна Березуцкая. Ну, Валентина Николаевна еще представляет курскую информацию. Да, как бы самая свежая, самая полная информация. По наличию лекарственных препаратов в аптечной сети сейчас вот у Валентины Николаевны, и она сегодня готова ответить на все вопросы. Я не буду долго говорить, потому что впервые пришло больше 20 вопросов заранее уже даже на нашу онлайн-конференцию. И для того, чтобы в целом, наверное, рассказать по ситуации что у нас сейчас на текущий момент в Курской области происходит, я слово передам Ирине Владимировне. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вам оперативную информацию о текущей ситуации, которая связана с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Курской области. На утро сегодняшнего дня на территории Курской области зарегистрировано 12 533 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Прирост составил 100, 100, 143 случая за сутки. В то же время 180 148 пациентов за сутки было снято с медицинского наблюдения, то есть эти пациенты выздоровели. К сожалению, 5 пациентов скончались, и причиной смерти явилась тяжелая вирусная пневмония, которая была вызвана COVID-19. Летальность от числа выявленных случаев COVID-19 составляет по области 1,05. В среднем по Центральному федеральному округу этот показатель 1,54, по Российской Федерации 1,72. На настоящий день 3076 пациентов остаются под медицинским наблюдением. Из них две с половиной тысячи пациентов на амбулаторном лечении находятся и 576 пациентов лечатся стационарно в 8 медицинских организациях Курской области. Развернуто в области 1570 коек, из них 972 обеспечены кислородом. Из 1570 коек всего на утро было занято 1323, и свободный коечный фонд составляет 247 коек. В настоящее время на самоизоляции в домашних условиях находится 995 человек. Всего с нарастающим итогом по области проведено 30, 365 151 исследование материала на COVID методом ПЦР. В том числе за вчерашний день 4213 исследований по области. Охват тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР по состоянию на 10 ноября составлял 299,9 на 100 тысяч населения. Но это короткая информация, такая оперативная. Остальное, наверное, будут в ответах на вопросы. Да, вопросов очень много, поэтому мы, в принципе, не будем много времени тратить на вступительное слово, но нельзя не передать Валентине Николаевне, это право, рассказать о том, какая ситуация сейчас с лекарствами. Ну, действительно, был дефицит на определенные лекарственные препараты, как сейчас с этим делом обстоит? что у нас происходит, насколько динамично идет насыщение спроса. По поводу ситуации с лекарственным обеспечением на сегодня. Должна сказать, что начиная с 7 ноября начаты первые отгрузки необходимых лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на склад Курской фармацеи. 7 ноября была поставлена первая, проведена первая поставка антибиотика цефтриаксон. Количество было немалое, были проведены отгрузки по шести аптекам города большое количество, где будут сконцентрированы эти препараты, и по другим аптекам поменьше. Были проведены отгрузки по графику не в один день в районы области. К сожалению или нет, но поскольку это были первые поставки, эти антибиотики очень быстро у нас израсходовались. Но в течение этой недели также идут определенные в тысячах поставки антибиотиков. Я могу назвать такие наименования, как цифотоксин, левофлаксоцин из э э э э э э таблетированных азитромицин, но пока небольшие партии. Я прошу, пожалуйста, понять нас и тоже помочь, поскольку это огромная работа, и мы все знаем, что сейчас эта ситуация не только у нас, нам нужно большое количество антибиотиков сразу, но сразу их не получится поставить. 100 тысяч, 200 тысяч и сколько-то еще. Мы получаем антибиотиками, антибиотиками партиями по 5 тысяч, по 3 тысячи, по 2 тысячи, но отгрузки идут. Поэтому, пожалуйста... Обращайтесь в аптеки, обращайтесь на справочные службы, антибиотики поступают. На этой неделе будет отгружен и цефипим, который тоже у нас спрашивали. Но опять, это не десятки тысяч, это идет отгрузка партиями. Мы приложим все усилия для того, чтобы объемы эти были увеличены, но очень и очень они востребованы. Сейчас на складе курской фармации есть препараты, которые также входят в схему лечения. Это антикоагулянтные препараты. С, ним, с этими простите, препаратами проблем нет. Есть противовирусный коронавир, который сейчас тоже используется в схемах, и сейчас он идет по аптекам города и районов. То есть огромные усилия для решения этой проблемы прилагаются. Вот. Ну, есть, конечно, определенные проблемы, когда пациенты приходят в аптеки и покупают лекарственные препараты на всех членов семьи, слава богу, еще не болеющих. Если четыре человека в семье, я беру 10, по каждому 40 флаконов в запас. То есть мы должны думать не в запас, а о тех людях, которые болеют сейчас. Поэтому, пожалуйста, когда вы покупаете антибиотики, предъявляйте рецепты, вы имеете в виду, что все они имеют тяжелые побочные действия антибиотики. На кого-то цефтриаксон уже не оказывает действия. Им нужен, допустим, я не назначаю, поймите, как врач, кому-то нужен уже цифтодидим, который сейчас есть в аптеках. Вот, поэтому не надо думать, что именно цифтриаксон и других антибиотиков нет. Но это опять же вопрос назначения лечащего врача. Мы стараемся решить проблему, но еще раз повторяю, отгрузка препаратов идет партиями по несколько тысяч. Есть проблемы при отгрузке с маркировкой. Эта проблема по-прежнему сохраняется. То есть оперативно отгрузить в аптеке со склада не представляется возможным. Проблема маркировки сохранена. Пожалуйста, да, спасибо большое. Я, прежде чем мы перейдем к вопросам от наших коллег-журналистов, попрошу немножечко звук прибить в нашей студии, потому что фон, если у нас уйдет, и будет тяжело использовать эту картинку для телеэфиров. Чуть-чуть поменьше можно убрать, мы себя слышим, это хорошо. Перед тем, как задать вопросы, которые пришли от СМИ, базовый вопрос, с чего все началось. Так нужен ли антибиотик при заболеваниях ковидом? При или от? Давайте проясним ситуацию, потому что врачи и Минздрав выражают обеспокоенность о бесконтрольном применении антибиотиков в случаях заболевания. И одновременно с этим мы знаем много случаев, когда все-таки врачи выписывают рецепты, где эти антибиотики есть. Кто поможет разобраться? Олег Анатольевич, пожалуйста. Добрый день. Что касается антибактериальной терапии, то это не является основным средством лечения коронавирусной инфекции, скажем так. Коронавирусная инфекция в своем, в своем названии содержит название «вирус». Вирусы – это не, бактериальные, как бы, не бактерии, и антибиотики – это такие препараты, которые направлены именно на бактериальную флору. Поэтому назначать лечение с самого начала при коронавирусной инфекции не имеет смысла необходимо воздействовать прежде всего на вирус. Антибиотики на сам вирус не, не действуют. Назначаются антибактериальные препараты при наличии каких-то осложнений коронавирусной инфекции. Это осложнение в виде наслоения бактериальных компонентов, это пациенты, имеющие ряд уже заболеваний, которые носят хронический характер и имеют вероятную бактериальную какую-то направленность, то есть этиологию. Вот. поэтому с первых дней, что является вот ошибочным, особенно когда пациенты занимаются самолечением, почему-то. Ну вот общаясь как бы с пациентами. В первую очередь, когда называют то лечение, которое они получают, причем сами себе назначают, называют антибактериальные препараты. Вот. Это неправильная как бы, трактовка вот того необходимого лечения и с чего нужно начинать. Еще раз говорю, коронавирус – это вирус, на него можно воздействовать, прежде всего, это противовирусными препаратами, и существуют схемы патогенетической терапии, то есть ну, это и применяется сейчас в данном случае и антикоагулянтная терапия, и препараты симптоматического плана, то есть жаропонижающие, отхаркивающие препараты, ну и в том числе в определенные этапы назначаются антибиотики, но назначение должно быть именно сделано врачом. Здесь ошибка вот некоторых людей в том, что они, вот, да, на самом деле, почему еще возникает дефицит, на мой взгляд, он, наверное, еще и искусственный, то есть когда начинают заранее впрок запасаться и закупать. Но еще раз хочу сказать, что антибиотик – это не есть основное средство для лечения, на самом деле, где-то процентов, может быть, 30-40 пациентов с коронавирусной инфекцией нуждаются в действительности какими-то антибиотиками. Иногда, конечно, мы назначаем применяем в стационарах внутривенные эффективные антибиотики, но на дому, амбулаторно, особенно при легких формах, они не показаны и не нужны. Тогда давайте сразу по вопросам пойдем. На самый первый вопрос прислал Андрей Федотов, это руководитель региональной редакции газеты Аргументы и факты. И он просит уточнить: а говорит ли поражение легких о том, что антибиотики нужны? Есть ли в данной связи, связи универсальные антибиотики или каждой бактерии свой препарат? Ну, давайте я, наверное, снова отвечу. Дело в том, что то, что называется пневмонией при новой коронавирусной инфекции, это не совсем пневмония. Это процесс, связанный с скажем так, микротромбообразованием сосудистым русле легких. И там в большей степени затрагивается именно свертывающаяся система и сосудистое русло легких. Ну и не только легких, и в других органах могут происходить такие изменения. Но наиболее подвержены именно легкие, потому что там большее количество рецепторов находится, которые, на которые воздействует вирус. Ну и как бы это орган-мишень вируса. Поэтому, ну, наверное, может быть, даже и правильнее было бы называть это не пневмонией, а пневмонитом. И изначально, вот на первых порах, даже если есть изменения на КТ, первой степени, скажем так, это не говорит о том, что нужно бросаться лечить антибиотиками, потому что это идет вирусное поражение, и запускается там несколько другие механизмов. Поэтому здесь необходимо комплексное лечение, и, как я уже сказал, в первую очередь это противовирусная терапия, и антикоагулянтная, и антиагрегантная терапия и так далее. Ну и опять-таки Андрей Федотов спрашивает, а почему же тогда нет категорического запрета на безрецептурную продажу и покупку антибиотиков? Почему так легко продают антибиотики без рецептов? Там же есть ограничения, насколько я знаю. Кто? Валентина Николаевна да? или кто? Олег Анатольевич? Ну кто? Евгений Александрович? Ну, давайте давайте я скажу. Да. Дело в том, что вообще все препараты, особенно сильно действующие, в том числе антибактериальные препараты, должны отпускаться по рецепту врача. Но вот как-то так сложилось, что аптеки продают их в розницу без так сказать, предъявления рецеп рецептов. Может быть, вот с этим связано то, что и те люди, которым они не нужны, и которые сами без назначения врача решают, как им лечиться, вот и создают этот искусственный дефицит. Николаевна, а какие-то, может быть, санкции предусмотрены тем провизором, который отпускает антибиотики без... Там, это как-то регулируется вообще? Ну, это вот можно как-то остановить или там, регламентировать? В настоящее время фарм... простите, фармацевтические работники процентов... Может быть, 85% из всех не нарушают это уже. Они поняли серьезной ситуации. Конечно, я не могу утверждать о 100%, но 85% уже были случаи ну, как бы проверок, не отпускают антибиотики и другие препараты рецептурного отпуска без рецепта. То есть сейчас меры контроля усилены. И они сами понимают специалисты всю серьезность ситуации, поэтому мы думаем, что теперь этого не должно быть. Но ну, я не утверждаю сто процентов, где-то все равно будет. Но сейчас этому уделяется серьезное внимание, я думаю, что будет все нормально. Спасибо большое. Но ну, во всяком случае, подконтрольница вся эта история взята, и, соответственно, в этом отношении порядок можно ожидать, что будет наведен. Друг для друга спрашивают, хорошо, препаратов от коронавируса не существует, мы это знаем, да? ну, по крайней мере, пока, да, или, или как, или они несколько отстали своей информацией. Но давайте, зачитаю вопрос дословно, там и дальше мы посмотрим, как на это лучше ответить. Препаратов от коронавируса не существует, антибиотики не помогают от вируса, а эффективность противовирусных препаратов часто ставится под сомнение. Может ли человек выздороветь, вообще не принимая лекарств? Знаете, любая инфекция, в том числе и коронавирусная инфекция, может пройти без, так сказать, какого-то особого вмешательства. В общем-то, мы это видим. И, наверное, в общем -то, для нас, для медиков, наиболее, скажем так, вот благоприятным в этой инфекции является то, что дети болеют легко или бессимптомно. Это очень, так сказать, вот такой положительный, один из положительных моментов. Большей частью, конечно, тяжело болеют, это пожилые люди, взрослые, у которых есть вот фон, у которых множество заболеваний хронических и так далее. Вот. Что касается выздоровления самостоятельно. Да, есть контингенты, которые болеют легко, и им какой-то необходимости дополнительного вмешательства нет. Но все равно состояние нужно оценивать и наблюдать, и только врач решает, насколько нужно вмешиваться в течение процесса. А есть пациенты, которые, конечно, переболивают тяжело, и им весь комплекс нужен лечение. Что касается препаратов. Есть временные клинические рекомендации Минздрава. Они уже претерпели 9 версий. Последняя 9 версия откорректированная. Ряд препаратов да, на основе наблюдений, клинических исследований, которые были еще с марта-апреля месяца, были исключены из этих рекомендаций. То есть, конечно, нарабатывается опыт. Это новая инфекция, которой еще года Практически нет. Поэтому в процессе вот этих клинических исследований, в процессе практической работы ряд препаратов, показавших свою неэффективность, они исключены. Но тем не менее, ряд препаратов против вирусных, я не буду здесь никакой рекламой заниматься, но тем не менее, есть препараты, которые прошли клинические исследования, которые показали все-таки свою эффективность. Ну какую? То есть сокращение сроков лихорадки, сокращение сроков течения болезни, отсутствие или меньшее количество процент осложнений пусть это будет, может быть, не стопроцентная эффективность, но, тем не менее, это эффективно, и в том числе при тяжелых форумах мы, конечно, применяем ряд противовирусных препаратов, еще раз говорю, не буду называть, то есть есть несколько групп противовирусных средств, которые, в общем-то, при клинических исследованиях в той или иной степени все-таки эффективность свою показали. Может быть, не стопроцентно, но, тем не менее, так. И, Ирина Владимировна, насколько я понимаю, есть уточнение, да, это пришло, если можно, озвучить, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович, ну вот если речь сейчас идет о инфекция, а о пневмонии как вот лечится, то есть вот тот же вопрос, только применительно к пневмониям нековидным. Уважаемые коллеги, добрый день. Да, действительно, вообще вот слово пневмония известно-то нам уже очень давно. И, как справедливо сказал Олег Анатольевич, при ковидной инфекции у нас не совсем пневмония. У нас больше пневмонит или пульмонит, мы можем этот этот процесс назвать в легких и вот немножко я сейчас отвлекусь по поводу матовых стекол пресловутых хотелось бы очень сказать потому что очень много тоже в этом плане люди волнуются переживают потому что обнаружено матовое стекло в легких там при проценте поражения 5-7 что делать и Что это такое? Вот с точки зрения патоморфологии матовое стекло само по себе, если брать, это отек, локальный местный отек легочной ткани за счет увеличения проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны, которая как раз обусловлена вот этой вирусной активностью. И в сухом остатке сразу вот это матовое стекло бросаться и лечить антибиотиком не нужно. Это избыточная и это избыточная терапия. С точки зрения Возвращаясь, да, уходя немножко от ковида, немножко если вернувшись в доковидную эру, конечно, мы знаем, что такое пневмония. Уже очень давно это, это заболевание мы лечим. Пневмонии существуют самые разнообразные по этиологии, то есть по той причине, которая вызывает пневмонию. Ну, в частности, вот сегодня мы, и понятно, что сейчас мы обсуждаем в большей степени вирусные, вирусную этиологию, обусловленную COVID-19. Да, но существуют еще грибковые пневмонии, существуют бактериальные пневмонии, их множество. И, конечно же, мы это заболевание уже очень давно лечим и очень давно наблюдаем. Существует группа аспирационных пневмоний, существует пневмония у пациентов с иммунодефицитными состояниями, с ВИЧ-инфекцией, ассоциированные там, параконкрозные пневмонии, то есть на фоне онкологического процесса какого-то у пациента иметь. То есть пневмоний великое множество. И сегодня, кстати говоря, отмечается семейный день, вот 12 ноября, Всемирный день борьбы с пневмонией. Как раз. И очень, то, тоже очень важно отметить, Олег Канатович говорил, что дети, слава богу, не болеют ковидной инфекцией. Действительно, слава богу. Ну, нельзя сказать, что не болеют, не болеют тяжело, скажем так. Вот. Но надо сказать, что как раз вот Всемирный день борьбы с пневмонией был учрежден как раз вот, и исходно было предложение именно от педиатрической службы, как раз, потому что предупредить именно заболеваемость пневмонии у детского. У детского населения это крайне важная проблема. С точки зрения особенностей лечения, Олег Анатольевич также говорил по поводу противовирусных препаратов. Действительно, когда мы начинаем лечить, у нас есть четкая инструкция, прежде всего это временные методические рекомендации, уже девятая версия. С точки зрения антибактериальной терапии, конечно, в данном случае антибактериальная терапия является уже во многом при ковидной инфекции, во многом это терапия вторичная. То есть не сразу. Нужно начинать антибиотики. Антибиотики нужно начинать по четким показаниям. Но опять же, эти показания определяет лечащий врач. Спасибо. Спасибо. И тогда вдогонку сразу вопрос: а чем чревато применение антибиотиков без назначения врача? Я понимаю, что там вопрос может быть, ответ может быть широкий, но тем не менее. Ну, Самые дис... страшные последствия. Стой, сейчас. Коллеги, с точки зрения антибактериальной терапии и особенно ее бесконтрольной терапии, да, здесь очень важный тоже момент. Стоит он в том, что у каждого лекарства есть побочные эффекты. Да? И если рассуждать с точки зрения побочного эффекта антибактериального средства у конкретного человека, да, то вот у нас, у пульмонологов, существует правило. Это взаимозаменяемость групп антибиотиков. То есть нельзя принимать одну и ту же группу антибактериального препарата, если э, пациент в течение трех месяцев предшествующих осмотру эти антибиотики уже применял. То есть нам нужно постоянно терапию менять. Э, если пациент бесконтрольно принимает разные группы антибиотиков, выбрать врачу сложно, и мы усложняем и наше лечение, и усложняем ту флору, которая живет, ну, как бы живет да, которую мы пытаемся убрать этими антибактериальными средствами. Потому что ну, антибиотик направлен на то, чтобы убрать бактерию. Если разные группы антибиотиков бесконтрольно принимаются, соответственно, бактерия, понятно, тренируется. То есть она в, в, в, в, в, приводятся те формируются те факторы устойчивости у этой бактерии, Но которые… Не да, не да. Да, да, да, да, да. То есть… Да, сформируется так называемая антибиотикорезистентность, которая, кстати, очень опасна с точки зрения, если посмотреть на популяцию, популяционный взгляд, потому что существует группа антибиотиков, такие, например, как макролиды, которым резистентность того же пневмокока составляет уже порядка 20%. И мы то есть, таким образом потеряем антибиотики, если будем их бесконтрольно принимать. Что значит потеряем? Они перестанут быть эффективными. Два слова еще скажу, что помимо... То того, о чем сказал Евгений Александрович, я хотел бы добавить, что антибиотики, во-первых, как и любые другие лекарственные средства, и не только, могут вызывать аллергические реакции. Причем самые разные, вплоть до анафилактического шока. То есть вот в этом опасность, первое. Второе – это нарушение микрофлоры, которое сказывается в том числе и в целом на состоянии иммунной защиты, иммунной системы организма. Это развитие различных дисбиозов, дисбактериозов, нарушение усваиваемости пищи, и в том числе и нарушение выработки витаминов и защитных, так сказать, факторов, которые в кишечнике факторы иммунной системы тоже присутствуют. И еще один момент, что именно привод коронавирусной инфекции на фоне. Мощной антибактериальной терапии могут быть такие осложнения, как псевдомибронозные калиты. Калиты эрозивные, осложненные различными тяжелыми состояниями, перфорация кишечника и так далее. И как бы, вот, вот эти вещи тоже опасны. И еще то, что как бы, когда пациенты сами себе назначают с первого дня лечения, когда антибиотики не нужны, поступая в стационар, да, на какой-то день болезни, 7-й, 10 когда на самом деле уже нужна антибактериальная терапия, мы стоим перед выбором того, что пациенты к этому времени уже некоторые... Попробовали уже, так сказать, и приняли разные группы препаратов, и приходится очень сложно выбирать препараты уже резерва для их лечения, что также как бы вот, ну, является, вызывает сложности, скажем так, лечения пациентов. Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем озвучить вопрос от коллег. Доказана ли эффективность употребления витамина D в качестве профилактики COVID-19? Олег Анатольевич. Значит, ну, что касается применения витаминов, аскорбиновой кислоты, и витамина D, то исследования как бы, при новой коронавирусной инфекции продолжаются в различных странах мира в том числе. Ну, скажем так, наверное, доказанность от обратного. Доказано это во многих странах уже то, что дефицит витамина D приводит к более тяжелым формам статистические исследования и рандомизированные исследования показали, что в том числе у лиц пожилого возраста количество витамина D снижено, у лиц молодого возраста в большей степени. Те страны, которые находятся как бы в большей степени доступности инсоляции, то есть солнечного света, витамина D больше. Но это, опять же, как я говорю, как бы от обратного. Но, тем не менее, есть и статьи, которые говорят о том, что здесь механизм действия заключается и в уменьшении способности вируса проникать в клетки, то есть они усиливают как бы стабилизацию липосомальных мембран клеточных и тем самым не дают как бы вирусу в меньшей степени внедряться. Ну и в принципе, скажем так, о витамине D, если говорить, то вот сезон, когда сезон — это осенний, зимний сезон, это чаще всего все-таки недостаток витаминов в целом. И вот предыдущие как бы исследования и наблюдения показали, что вот когда идет подъем вирусных инфекций, в том числе и гриппа, тоже исследование доказано, что именно снижение витамина играет роль. Ну и так, если говорить... Издавна мы знаем о том, что при, скажем так, воспалительных процессах, в том числе и поражениях легких, использовали рыбий жир, да, и, так сказать, наши предки. Ну вот рыбий жир, кстати, это один из наиболее таких, скажем так, источников витамина, ну, в, большой, в большом количестве находится рыбий жир, это продукты рыбы, это из трав, скажем так, это петрушка, то есть в этот период можно вот такие естественные как бы, продукты в своем рационе Держать. Ясно, спасибо большое. Коллеги, для того, чтобы было понятно, по какому принципу выбираем вопросы, просто считаем все подряд по мере их поступления. Да? А, когда нужно немедленно вызвать скорую, и что является показанием госпитализации? Понятно, как родился вопрос, да. Люди почувствовали нет домогания, звонят скорую, она не сюда приезжает. Вот когда, вот на самом деле, необходимо это делать? При каких симптомах, при каких самочувствиях? Значит, ну, с самыми как, грозными симптомами, вот те, которые требуют оказания уже такой помощи экстренной, когда врач может оценить состояние необходимости госпитализации или коррекции лечения, или назначение каких-то специальных средств, конечно, это проявление одышки. То есть появление одышки у пациента. Но опять же, здесь нужно объективно оценивать, потому что иногда одышка может быть чисто такого, за счет, скажем, волнения, переживания, потому что коронавирусная инфекция – это болезнь, которая вызывает, конечно же, страх у населения. И Наверное, каждый человек считает, что его эта участь когда-то из не постигнет, и что он избежит этого, и, наверное, это правильно, но нужно защищаться, опять же, вернемся к тому, чтобы нужно использовать все средства профилактики и недопущения заражения. Но если это случилось, вот этот грозный симптом наличия одышки, это высокая лихорадка выше 38,5-39, там до 40 в течение нескольких дней, но это вот наиболее значимые, когда необходимо, конечно, вызывать бригаду скорой помощи, скажем так, когда нужно бить тревогу. Но в в принципе, в любом случае, при появлении признаков заболевания, повышения температуры, какие-то другие симптомы вирусной инфекции, сейчас сезон идет и других вирусных инфекций, здесь вот и в том числе на фоне ковида мы рекомендуем и говорим о том, чтобы... Помощь была оказана осмотр на дому, чтобы как бы, э, не, э, пациенты не бежали сразу в поликлинику, потому что это риск того, чтобы э, риск распространения инфекции при контактах. Поэтому здесь необходимо связаться да, с поликлиникой, вызвать э, так сказать, на первичный осмотр врача, и в последующем уже будут сделаны какие-то назначения, даны рекомендации, и ведется в том числе и э, так сказать, дневник наблюдения за этими пациентами в постоянной ситуации связи и за состоянием, как бы, врачи наблюдают. Но вы как раз говорили об отдышке, да, вот следующий вопрос, он связан, видимо, с этим обстоятельством. Каким симптомам и ощущением можно понять, что началось кислородное голодание? Ну, как я уже сказал, одышка. Отдышка – это нехватка воздуха, то есть, когда идет затруднение дыхания, то есть, это нарушение, чаще всего при коронавирусной, нарушение вдоха, чувства нехватки воздуха, в общем-то, ну, это такие субъективные ощущения. Ну, а ну, это остальное, как бы это уже медицинский работник оценивает количество дыхательных движений, э, измеряется насыщение крови кислородом. Это уже объективные меры. А, к мифам, которые ходят в интернете. Ну, самый такой главный миф, который сейчас ходит. Вот читатели интересуются, действительно ли употребляющие алкоголь и курящие не болеют коронавирусом? Но ну, это не самый страшный миф. А вот э, есть много советов в интернете, как разрабатывать легкие в целях профилактики коронавирусов. И один из них — надувание воздушного шарика. Действен ли этот метод? Ну, то есть вот, если можно, несколько слов на такую тему веселую. Да, Олег Анатольевич, пожалуйста. Значит, что касается мифов по поводу, ну, наверное, с обратного, да, шариков. На самом деле, дыхательные упражнения, они, в общем-то, применяются и рекомендуются не только для и при коронавирусной инфекции. Вот. Есть специальные дыхательные гимнастики, и они, в общем-то, имеются и в интернете, и пациенты как бы могут их выполнять. Вот. Есть дыхательные тренажеры, есть, которые, в общем -то, тоже существуют для того, чтобы тренировать именно легкие, для того, чтобы как бы восстанавливать после болезни. В остром периоде, конечно, здесь, в общем-то, нужно очень осторожно, чтобы не возникло никаких осложнений, в том числе и воздушные шарики, они могут создавать все таки высокое давление в легких при надувании, и ну, даже не перерастяжение, но некоторые моменты, они могут быть отрицательны. Поэтому сначала, да, были такие рекомендации, но в настоящее время как бы рекомендации надувать шарики нет. Есть другие способы, как бы и доктора знают и могут посоветовать, то есть это даже тот же самый дыхательное упражнение через стакан воды с трубочкой, как бы это не Создает и вряд ли вызовет какие-то побочные эффекты, да. Вот. Поэтому, может быть, Александр добавит ещё. Действительно, вопрос, наверное в какой-то степени является актуальным. Я хотел бы вот по потреблению алкоголя при COVID-инфекции, в частности, при остро-респираторной вирусной инфекции, разделить как бы этот вопрос на две составные части. Первое — это потребление алкоголя, а второе — это вдыхание алкоголя. Потому что существуют технологии, вот, которые в интернете, к сожалению. Ну, понятно, что это все неправильно совершенно, это полный... Как говорится, это совершенно никакого отношения не имеет к медицине, вдыхание паров алкоголя с целью там, профилактики коронавирусной инфекции. Вот. И, конечно же, это, ну, с моей точки зрения, распространение подобных материалов должно приводить к какой-то ответственности у людей, которые их распространяют. Вот. Чем побороть Ковид и побороть этот вирус вдыханием паров алкоголя невозможно. Вдыханием паров алкоголя можно только вызвать ожог верхних дыхательных путей и острый трахеид, который усугубит потом течение коронавирусной инфекции. Это первое. С точки зрения потребления алкоголя внутрь. Тоже категорически нет. Почему? Опять же, потребление алкоголя внутрь вызывает расслабление пищеводного сфинктера, развивается так называемый микроаспирационный синдром. То есть, когда человек выпивает, он ложится спать, у него развивается микроаспирация, он вдыхает частички кислого желудочного содержимого, тем самым вызывая опять же, поражение верхних дыхательных путей. И существует, я уже говорил, даже специальный термин да, – аспирационная пневмония. То есть на ковидную пневмонию еще и аспирационный, аспирационный компонент, так называемый, может извиниться. Категорически нет, конечно же. С точки зрения надувания шариков, этот вопрос действительно обсуждается, и существуют разные методики дыхательные тренировки с точки зрения надувания шариков при надувании шариков происходит резкий, так называемый форсированный экспираторный маневр, то есть человек выдыхает резко, что категорически нельзя делать при коронавирусной инфекции, потому что может сформироваться так называемые на определенном участке так называемая эмфизема, то есть локальное повреждение легочной ткани с дальнейшими там потом не очень хорошими последствиями. Потом, поэтому шарики не в коем случае не дуть. Что делать, если вы у себя, определяете симптомы да, острой респираторной вирусной инфекции, мы не знаем, коронавирусная это инфекция, или просто банальной ОРВИ, чувствуете какой-то дыхательный дискомфорт. Первое, что вы должны сделать, попробовать полежать на животе. Существует такая технология, так называемая пронпозиция, лежание на животе, и действительно вы знаете, что в инфекционных стационарах такая технология используется, действительно происходит расправление так называемых гравитационно-зависимых участков легких и оксигенация крови, то есть насыщение крови кислородом становится лучше. То есть это то, что можно сделать дома, пожалуйста. С точки зрения дыхательной гимнастики, так же, как Олег Анатольевич сказал, существует в интернете великое множество различных технологий. Основные как бы, постулаты этих дыхательных тренингов следующие. Первое — это не нужно форсированных маневров, то есть не нужно надувать шарики, не нужно выдыхать резко. Выдох должен быть через нос, продолжительный выдох через рот то есть вдох и продолжительный, более длинный выдох через нос, желательно через сомкнутые губы. Это тоже используется. Следующая технология, которая используется, это так называемое абдоминальное дыхание или диафрагмальное дыхание. Но Его еще и называют иногда парадоксальным, когда на вдохе у нас мы переднюю брюшную стенку как бы немножко надуваем живот, а на выдохе на обратно его втягиваем это тоже та технология, которая позволит вам, ну, термин может быть не очень медицинский, раздышать нижние или так называемые базальные отделы легочной ткани, которые в том числе при COVID-19 инфекции поражаются. Существуют различные, опять же, упражнения с специальными гимнастическими резинками на верхний плечевой пояс. Ну, опять же, в идеале, да, то есть назначать подобные Техники нужно только после того, как острый период закончился. Конечно, речь идет сейчас не об остром периоде. Спасибо. Спасибо большое. Идем дальше. И вопрос, который похож на предыдущий вопрос про вызов скорой помощи, про КТ. На КТ сейчас огромные очереди. Это исследование хотят сделать и больные, и здоровые люди. Скажите, пожалуйста, в каких случаях КТ делать необходимо, вот прямо необходимо, а в каких от него лучше отказаться? Давайте я начну. Дозь, дозь, тогда, да. коллеги, добавить, если что. Я э, сразу хочу сказать, что КТ необходимо проводить только по назначению врача, это исследование, которое сопряжено с огромной лучевой нагрузкой. Одно КТ это как минимум 90 рентгенографий обычных, сопоставимо вот по нагрузке, если брать. И понятно, что могут быть осложнения при применении этого метода. Противопоказанием к исследованию является бессимптомное течение заболевания, в том числе, если даже подтвержден коронавирус, и в том числе даже ПЦР-диагностикой. Нецелесообразно делать исследование и в срок, если прошло меньше 3-5 дней, то есть просто банально можно ничего не увидеть. И все выявляемые, уже коллеги об этом говорили, те изменения, которые выявляются при КТ, они не являются специфичными, могут выявляться не только при коронавирусной инфекции. Вот. Если есть подозрения на ковид, клинические подозрения у врача, и болезнь держится 4-6 дней, не, уступает, не наступает клиническое улучшение, то тогда необходимо сделать сначала рентгеновский снимок, но это тоже по назначению врача. А потом уже, если у врача останутся какие-то сомнения, то он сам назначит вам компьютерную томографию. Я хочу сказать, что главный специалист по лучевой инструментальной диагностике Минздрава Игорь Тюрин отмечал неоднократно и это его позиция это подтверждено исследованиями что если на снимке к концу первой недели на обычном снимке рентгеновском не к концу первой недели заболевания не будет признаков пневмонии их не будет и при КТ я думаю вот коллеги это подтвердят да действительно вот то что касается возможности сделать КТ у нас в Курской а. области на сегодня Пациенты, амбулаторные, которые проходят амбулаторное лечение, направляются на исследования в пять медицинских учреждений Курской области. Это Рыльская ЦРБ, Железногорская городская больница, Медвинская ЦРБ, областная инфекционная больница имени Симашко и БСМП. Со следующей недели пациентов начнут принимать кабинеты компьютерной томографии в четвертой больнице и городском клиническом родильном доме. А потом еще через некоторое время вводится в эксплуатацию аппарат КТ в горбольницу номер шесть. То есть всего получится 8 медицинских учреждений. Угу. Да. Ну Буквально два слова, Ирина Владимировна все рассказала. Да, я тоже хотел бы сказать, что не нужно при появлении первых признаков там, заболевания ОРЗ и даже при подозрении на коронавирусную инфекцию, если кто-то в семье подтвержденный, бежать делать КТ. Это не метод подтверждения коронавирусной инфекции как диагностический. Да? То есть не взяли мазки, значит, надо побежать на КТ. На самом деле вирусная нагрузка лучевая колоссальная. Ну, такие дозы могут вызывать, особенно если при повторении. А повторение иногда необходимо, если пациент сделал где-то КТ в какой-то частной клинике на третий-четвертый день, и потом поступает в стационар, через неделю с осложнением приходится еще раз делать, потому что здесь уже КТ показано для того, чтобы определиться по тактике лечения, как лечить, где лечить, какие препараты вводить. Но это само по себе КТ-исследование может приводить вот эта лучевая нагрузка к фиброзным изменениям в легких. Поэтому... Как бы это не такая уж безобидная процедура, на самом деле лучше сначала сделать рентген, и только врач может определить, когда это необходимо назначать. На самом деле первые недели смысла делать КТ нет, потому что там либо нет ничего, либо минимальные проявления. Но эти минимальные проявления, увидев на КТ 5%, настолько пугают людей, что они начинают, и вот эта замкнутая цепочка, начинают пить по два антибиотика сразу и так далее, и так далее. То есть иногда не доверяя врачам, ах, вы мне не назначили антибиотики, вы не правы, я сам буду, у меня КТ 5%. То есть, ну, и, в общем-то, вот все это вот и приводит иногда и к таким моментам, как излишнее самолечение и прочее, прочее, и пугает просто пациентов. И иногда это вот как бы сказывается, в том числе и на течение болезни. Поэтому не нужно торопиться, и, и не, нет необходимости, я же говорю, записываться там на какие-то платные сразу же с первых дней КТ-исследования, и тем самым но я не могу не спросить, тогда вдогонку, извините, пожалуйста, а при каком проценте поражения легких тогда нужно испугаться серьезно за свое здоровье, если 5% это не тот случай? Ну, существует вообще четыре степени поражения легких. Первая степень – это самая, скажем так, легкая, и здесь ни назначения ни антибактериальной терапии, ни чего-то другого не требуется. Это как бы просто динамическое наблюдение, стандартная как бы комплексная терапия той инфекции, которая есть. Ну, уже говорили мы здесь о том, что вот эти матовые стекла, они же не только при коронавирусе встречаются. Эти матовые стекла и при гриппе встречаются. И только клиницист может от, отличить, скажем, тот же самый грипп от другой. И опять же, и не только грипп, и ряд других вирусных инфекций могут проявляться, которые затрагивают легкие могут проявляться поражением в виде матовых стекол в той или иной степени. Поэтому, опять же, это не говорит о том, что вот если есть 5% матовых стекол, то это обязательно вот коронавирус. Евгений Александрович, хотели добавить что-то, пожалуйста. Да, совершенно правильно. Олег Анатольевич сказал уже о том, что вот действительно не стоит вот эти 5%. И вот если развивать эту мысль, мы действительно ходим по замкнутому кругу. То есть человек делает компьютерную томографию, у него объем поражения КТ-1, 5%. Далее что он делает? Разумеется, он идет в аптеку и сметает все то, что находится в аптеке. По сути дела, самостоятельно покупает антибиотики, противовирусные. И это все делается без назначения врача, совершенно. Да, то есть... Возникает вопрос, для чего? То есть не нужно поддаваться вот этим паническим настроениям. Сейчас мы знаем об этой инфекции значительно больше, чем знали в марте месяце. И, и международные документы, российские документы уже тоже говорилось об этом, 9 версий уже, 9 выпусков рекомендаций прошло. То есть Инфекция, в принципе, может контролироваться у человека. Еще очень важный момент вот по поводу матовых стекол. Вы действительно спросили. Надо сказать о том, что диагноз пневмонии диагноз клиника рентгенологический. То есть должна быть клиника. Совершенно справедливо. Не нужно сразу идти на КТ, просто провериться. Такое тоже бывает, к сожалению. 90 рентгенограмм, одна компьютерная томография. Далее. По поводу самолечения, по поводу матового стекла. Этот феномен, эту особенность поражения легких, мы тоже, пульмологическая служба, мы знали давно. И существуют различные заболевания, не специфические интерстициальные пневмонии, как уже Олег Анатольевич говорил, при гриппе бывают матовые стекла. То есть отдифференцировать может только медицинский работник. То есть это не задача, наверное, обывателя, не задача просто пациента, да, не задача человека заниматься вот этой диагностикой этих матовых стеков вот. Ну и, конечно, по поводу фиброза. Но э, фиброз это, э, этого сейчас все боятся, тоже появились публикации на эту тему, э, опять же. Но надо сказать, что из, во-первых, фиброз формируется 3 месяца, если мы говорим о фиброзе в легочной ткани. Во-первых. Во-вторых, все-таки, опять же, при у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, все-таки развитие фиброза мы видим в небольшом проценте случаев. И это очень такой позитивный также момент. Спасибо. А это как-то связано с тяжестью заболевания, течение заболевания, вот самым фиброзом, появлением фиброза в этих случаях? Да, есть работы такие, которые говорят о том, что если КТ-4 у пациента действительно большой процент поражения легочной ткани, то ну, по всей вероятности резерва организма не хватает на то, чтобы восстановить всю легочную паренхему. То есть часть легочной паренхимы замещается действительно фиброзом. Но это тяжелые пациенты, которые, как правило, выписываются после стационара, после проведения им инвазивной респираторной поддержки, ИВЛ, так называемая, если. Ну, или интубацией, то есть в тяжелых случаях да, но э, КТ1, КТ2 очень большие, большая вероятность, что полностью произойдет восстановление легочной паренхи. Еще по поводу коронавирусной инфекции существует также вот, в плане КТ существует клиника рентгенологическая несоответствия, это тоже нужно понимать, то есть бывают пациенты, у которых процент поражения легочной ткани порядка 40 но они не сильно испытывают клинику, да? Вот. Но, опять же, это важно в том плане, что в этот момент нужно обращать внимание на температуру, да, на слабость, миалгии и другие проявления. Вот это тоже важный момент. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Дальше мы идем. Вопрос. Среди заболевших коронавирусом довольно много тех, кто ранее сделал прививку от гриппа. Могла ли вакцинация снизить иммунитет и тем самым повлиять на тяжесть притекания болезни? Ну, Олег Анатольевич. Я оба готовы ответить. Давайте, Олег Анатольевич и Евгений Александрович продолжим. По поводу вакцинации хочу сказать, что э, да, есть такие мнения, что вот сделал прививку, а потом чем-то заболел. Здесь нет абсолютно никакой связи, потому что э, прививка и ее действие э, где-то в течение недели-двух, э, и в этот период иммунная система отвечает. То есть да, после прививки от гриппа. Иммунитет отвечает, в течение двух недель уже вырабатываются антитела, как правило, и этого достаточно. И это, опять же, не тот вирус, скажем, который вызывает болезнь, вакцина, но она может. Перебаливаться там, в легкой форме в виде легких катаральных проявлений, небольшого подъема температуры, она сильно иммунную систему, не, скажем так, не затрагивает в том плане, что это не болезнь. Да? Вот заболевание, если бы гриппом было, то это гораздо более серьезная вещь. После нее действительно иммунная система восстанавливается довольно длительно. Поэтому здесь, наверное, связывать нельзя. Но здесь другой аспект, что непривитые от гриппа. В случае заболевания вот в сезон, который возможен, как будет протекать грипп и коронавирусная инфекция во взаимодействии. Предполагается, что тяжело и тяжелее гораздо, чем или одна, или другая инфекция. И мы не знаем пока, как они будут взаимодействовать, эти вирусы, какие возможные последствия, какие могут быть осложнения. Поэтому, наверное, все-таки лучше защитить себя от гриппа, и не только от гриппа, а от пневмокока, тем, кому показана эта вакцинация и тем самым избежать и последующих осложнений. Поэтому, ну, я бы сказал, что нет никаких противопоказаний даже сейчас, в сезон, когда идет коронавирусная инфекция, да, в случае, если нет противопоказаний, если нет острого периода заболевания, нет обострения хронического заболевания, там минимум противопоказаний. Все-таки привиться от гриппа и защитить. И опять же, существует такое понятие, как иммунная прослойка населения. То есть, мы вот, из года в год, пытаемся и делаем это, получается, увеличить вот количество иммунного населения. То есть, если раньше, там, 10 лет назад считалось достаточным 20-25% привитого населения, то сейчас, в общем-то, в этом году, в прошлом году планы были до 50%, в этом году планируется 60% населения привить от гриппа. Это позволит, скажем так, избежать какой-либо значимой эпидемической ситуации по гриппу, ну, и тем самым позволит нам, наверное, все-таки легче и проще бороться именно и, и отличать и лечить и дифференцировать именно вот коронавирусную инфекцию. Спасибо. Прививка, вакцинация в целом защищает организм и тренирует организм перед контактом с возбудителем гриппа, РВИ. И очень важным является тот момент, что и существуют такие работы, что среди заболевших и пациентов, находящихся в отделении реанимации интенсивной терапии, в основном все не привитые, к сожалению. Это очень важный момент. И еще такой как бы, комментарий. Мы провели у себя в больнице исследование, что, в общем-то, опросили всех пациентов, установили, что вот из 250 пациентов, находящихся на лечении у нас, 32 человека только имеют... Прививку имели, прививку от гриппа. То есть это 12%. Но это тоже, как бы, говорит, вот эти цифры, наверное. Можно сделать какие-то заключения. И вакцинация ведь известна очень давно. Уже несколько столетий люди прививаются. Благодаря вакцинации мы смогли победить тяжелейшие инфекции. Тяжелейшие инфекции, уносящие жизни миллионов людей. Вот, поэтому говорить о пользе или о вреде вакцинации в 21 веке, к сожалению, не приходится. Это а безусловно да. Так, вот много вопросов еще осталось, но давайте все-таки вот попробуем вот собраться и быстренько, динамично ответить. А -а -а. Создается такое ощущение, что абсолютно все приносят болезнь сейчас очень тяжело. Но и мы говорили, что связано с сезонным фактором и так далее. Скажите, пожалуйста, какой процент заболевших приносит инфекцию легко? То есть, как, бы вот, как на самом деле дело обстоит? кто поможет. Евгений Садорович. С точки зрения, можно ли каким-то образом предугадать, как будет переноситься инфекция? К сожалению, это бывает и просто, и непросто, но существует определенный набор факторов риска, так называемых. Какие это факторы риска? Факторы риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Это возраст старше 65 лет. Это наличие сопутствующей патологии какой-то, хронической патологии, прежде всего, эндокринологической патологии, сахарный диабет, избыточный вес, ожирение разного генеза. Наличие в анамнезе, ну то есть прошлой жизни пациента, как бы в предшествующей жизни пациента, да, наличие инфарктов, наличие артериальной гипертензии, то есть все эти вещи отягощают исходно по всей вероятности иммунную систему человека. И когда человек заболевает, безусловно, протекает инфекция у него тяжелее. Но хотя существуют наблюдения наши, когда и такие пациенты переносят относительно не, не, относительно не тяжело. Да, а ну, где-то да. примерно как бы считается, что около 70-80% населения переносит э, заболевание. Это не тяжело и, в общем-то, в том числе и не нуждается в стационарном лечении. То есть, ну, а так оно где-то две трети пациентов и находится на, на амбулаторном лечении. Вот, и в стационаре нуждаются не все. И вот то, что по стационарам, мы видим, что где-то процентов 70 это лица старше 60 лет, на самом деле, то есть молодых меньше. Но почему такое стоит Потому что просто его сейчас много регистрируется, много обследуется, много регистрируется. И поэтому на фоне большого количества выявляемых, конечно, и больше и тяжелых форм. Ну и более тяжелые случаи, они более резонансные да, всегда. Да, да, да. Ирина Владимировна, есть что добавить? Да, я хочу вернуться к цифрам, с которых мы, в общем-то, начинали. 3076 пациентов у нас на сегодня, да, из них тысячи на амбулаторном лечении. На амбулаторном это легкие степени и средней степени тяжести. Стоит всего 576, получается, на стационарном лечении. Из них тоже достаточно большое количество средней степени тяжести. Так. Спасибо большое. Есть любопытный вопрос, знаю, многих он интересует. Может ли человек, находясь с больным коронавирусом на карантине, две недели в одной квартире, не заболеть? Валентина Николаевна. Я по образованию не врач провизор но среди моих знакомых таких случаев очень много. На вот. самом деле, это жизненный опыт, просто. Я и есть пример, да. На самом да. деле у вот него такая на же история, да. А с чем-то такое... связано, как это можно объяснить? Вы знаете, объяснить это сложно и зависит это не от иммунитета. Потому что есть случаи, когда человек, перенесший тяжелую операцию, жена, которая за ним ухаживала, болеет, а он нет. Понимаете, то есть инфекция до конца не изучена, и нам еще предстоит, я думаю, очень много делать выводов по поводу ее лечения, рекомендованных препаратов. Но мое личное мнение, это все-таки наш образ жизни. Это все-таки стараться носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ну и дышать свежим воздухом, тоже находить нужно время. Два слова скажу. Наверное, все-таки в этом играет роль и значение то, что правильное поведение в семье, то есть соблюдение мер личные гигиены, пользование индивидуальными, так сказать, средствами, пользование индивидуальной посудой, проветривание помещения, изоляция, самоизоляция, ношение маски. Люди, которые к этому прибегают, как правило, вот им удается. Но есть и другие наблюдения, на самом деле, даже тесный контакт. Инфекция, на самом деле, еще мало изученная. Много различных вот таких парадоксов. Есть случаи, опять же, когда в семье и у меня как бы на практике такие случаи были, когда два члена семьи болеют, третий не болеет, проходят все периоды, обследованы все, так сказать, и все прошло выздоровление, и через месяц, через полтора тот, который не болел, потом все-таки заболевает. С чем связано? Как э, объяснение, много версий различных. Это и полученная вирусная нагрузка, и последующее распространение, в том числе в семье. То есть тот пациент, который как бы получил вирус, э, считается, что есть дозозависимость при коронавирусной инфекции. То есть большую дозу получил, э, значит, это более, большая вероятность заболеть и более тяжелое течение. Это одна из версий. Поэтому ну, э, еще много... И других парадоксов существует, когда и в легкой форме переносят, и имеют антитела. И есть парадоксы, когда переносят тяжело, не имеют антител. Есть такие моменты, когда вот мы говорим сейчас о группах риска. Группы риска это ну, пациенты пожилого возраста, это пациенты с ожирением, это пациенты с сахарным диабетом, это пациенты с гипертонией, с эшемической болезнью сердца. Но вот на моей практике были такие пациенты, которые были с третьей степенью ожирения, с сахарным диабетом, с гипертонией декомпенсированной, с ишемической болезнью сердца и постинфарктным кардиосклерозом, и обходились без кислородотерапии. То есть болезнь пока еще не до конца понятна. Наверное, будут какие-то сделаны выводы и факторы, дополнительные какие-то факторы риска тяжелого течения болезни или наоборот легкого течения болезни. Я думаю, что когда-то будут они установлены. Спасибо большое. На самом деле очень интересно даже вот, развивается ситуация в этом смысле. Но у нас есть еще и неудобные вопросы. Курский «Известия» газет спрашивает Максим Зимовский. По поводу коечного фонда в больнице имени Симашко, то есть по там у него есть сведения, что не все койки, которые находятся во в стационаре, они в хорошем состоянии. Достаточно большой процесс из них нуждается в замене. Вот насколько верна такая трактовка, есть ли планы по замене кроватей и сколько их нужно... А сколько стоит одна кровать, если это можно ответить так быстро? Ну, коечный фонд, в том числе, как бы ежегодно, он, как бы есть план совершенно верно замены, потому что есть и пациенты разные, как бы и так сказать, их поведение на этой же самой кровати разное, и есть пациенты, которые ну, с большой массой, скажем так, тела. Поэтому, конечно же, это такой же, как бы, скажем так, ну оборудование, такое же оборудование, которое тоже может изнашиваться. Естественно, производится ежегодно, постепенная поэтапная замена. В этом году мы, конечно, вот в ковид-инфекцию вошли, скажем так, очень быстро вот, и, в общем-то, быстро заполнились, потому что мы первыми стационаром, который принял эту инфекцию. Вот. Но, тем не менее, мы в процессе работы и в этом году уже мы заменили все реанимационные койки. Мы дополнительно уже вот сейчас купили еще 44 койки для пациентов. То есть, ну, по мере выхода из строя мы это, конечно же, осуществляем, и план дальнейшего поэтапного ремонта или замены, скажем так, именно вот кроватей, естественно, он есть, предусматривается и будет проводиться. Но сейчас, конечно, это, это, это очень важно, понятно, что это удобство нахождения пациента, вот. но тем не менее вот лекарственное обеспечение, конечно, все равно сейчас на первом месте, и, по крайней мере, вот на самом деле все стационары сейчас и мы добились того, чтобы у нас лекарственное обеспечение было полное, и все необходимые лекарственные средства, начиная от всех грузов, групп противовирусных средств, антикоагулянтной терапии, гормональной терапии и терапии упреждающей, то есть это биологические препараты, тоже всех, так сказать, разновидностей у нас есть, поэтому основа на этом, но тем не менее мы в этом плане работаем, продолжаем. А вот на самом деле, да, приходится пока не заменены эти койки, укреплять их там вплоть до того, что даже досками, да, такое бывает? Ну, не досками. Это у нас иногда используются щиты для того, чтобы, э, скажем так, проводить манипуляции, связанные с проведением пункций, пункционных каких-то исследований, люмбальных пункций, там, пункций и так далее. То есть, ну, это просто иногда вот на некоторых кроватях они сохраняются, может быть, ну, это уже, так сказать, рабочие моменты, но, э, как бы, те необходимые ремонтные работы проводятся, конечно, не с использованием досок. Спасибо большое. Валентина Николаевна, к вам, Ирина Владимировна, наверное, к вам, да, может быть, поможете ответить на вопрос. Вопрос очень короткий, очень простой. Когда в Курской области будет решена проблема дефицита лекарств? Ну, прогноз. Максим Зимовский, Курский известия. Уважаемый Максим, мы очень серьезно сейчас работаем над решением этого вопроса. Сказать категорично, что это будет сделано на следующей неделе, через две недели, мы сейчас не можем. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши граждане, которые лечатся в амбулаторных условиях, получали необходимые лекарственные препараты своевременно. Мы серьезно над этим работаем, поверьте. Но сказать точно, когда проблема будет решена на сегодня, мы не можем для того, чтобы сведения наши, которые мы даем, были точными достоверными. Спасибо. Курские известия продолжают. Вот наши новости, наши сведения о том, что жители региона, которые болит коронавирусом, будут получать лекарства бесплатно, выделить 41 миллион рублей на амбулаторное лечение. Уточните, пожалуйста, список этих лекарств и с какого числа куряне начнут их получать. Ирина Владимировна, к вам, да? Список лекарств он составлен в соответствии с клиническими рекомендациями девятой версии. Когда составляли этот список, то привлекали ведущих специалистов, то в том числе присутствующих здесь. Там 16 позиций. В зависимости от степени тяжести разработано несколько схем, которые будут применяться. Вот то, о чем сейчас говорил Валентин Николаевна, что действительно ведется большая работа для того, чтобы обеспечить регион на ту сумму, которая выделена, на ту сумму лекарственных средств. К сожалению, проблемы с поставками, они не только для Курской области. Вот буквально характерно, буквально утром был селектор с Минздравом и с Минпромторгом общались. То есть проблемы у всех, и были крупнейшие поставщики, буквально вот по каждому региону был отчет, далеко не все еще, да практически никто еще не закупил все препараты в полном объеме. Как только мы будем понимать, что все препараты поступили, чтобы лечение же должно быть комплексным, мы же не можем ходить, образно говоря, с одним парацетамолом раздавать, да? И вот когда мы поймем, что мы можем уже сформировать вот такие пакеты для того, чтобы получали пациенты лечение по схеме, сразу мы приступим. Нормативно-правовой акт, то есть порядок выдачи, все уже разработано, мы ждем поставки препарата в регион. Нам обещают в кратчайшие сроки это сделать. Ну и, соответственно, как только это будет происходить, мы коллег оперативно об этом проинформируем. От Курских известий вопрос. Мы говорили о том, что как, когда нужно делать лекар... прививку от гриппа, здесь вот обратный вопрос. А люди, которые переболели коронавирусом, им нужно делать прививку от гриппа или это уже опасно? Прививку от коронавируса пока сейчас начинается работа по вакцинации медицинских работников, и следующей как бы, группой будет сфера образования и сфера обслуживания. Но, тем не менее, в дальнейшем, конечно, пойдет по вакцинация всего населения. Что касается прививок у переболевших то ну, считается, и сейчас уже есть наблюдение, что в течение 6 месяцев иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется стойкий. Поэтому раньше 6 месяцев однозначно прививать после перенесенного заболевания нет смысла никакого. А дальше нужно, конечно, определять сохраняющийся остаточный иммунитет. Иногда он может сохраняться и дольше, особенно если переболевшие контактируют и этот иммунитет так сказать, продолжается, сохраняется и поддерживается, да, то есть контакт через с вирусом, он может позволять поддерживаться иммунитету и так называемое проэпидемичивание, да, есть такое понятие. Поэтому э, это требует, конечно, еще дальнейшего наблюдения и, наверное, все-таки определение степени защищенности, то есть степени напряженности иммунитета у тех, кто перенес. Но, тем не менее, это не исключает того, что в последующем и те, кто перенес, могут тоже прививаться. Так же, как и при гриппе, ежегодно эти вакцинации существуют. Мы пока не знаем, как э, когда уйдет коронавирус и сколько будет иммунитет после перенесенного заболевания и после вакцинации. Поэтому это все будет, конечно, в процессе вот динамического наблюдения за этой инфекцией. А это свойственно и тем ситуациям, когда речь идет о разных болезнях. То есть я приболел, например, коронавирусом, и я могу потом привиться еще и от гриппа, да, спустя какое-то время, или там сразу, или все-таки опасность какая-то есть здесь? Это да, при некоторых инфекциях, как я уже сказал, тот же самый грипп, да, мы прививаемся ежегодно. Но есть инфекции, которые после перенесенного заболевания сохраняют стойкий пожизненный иммунитет, такие как корь, как ветряная оспа. Поэтому после перенесенного заболевания там прививаться не нужно. Как я уже сказал еще, пока вот конкретных детальных рекомендаций по прививкам у перенесших заболевания пока нет. Как я уже говорил, что это вот есть наблюдение о том, что он может 6 и более месяцев сохраняться иммунитет. Поэтому в этот срок пока речь не идет о прививках. Ну а в дальнейшем нужно будет определять степень защиты. То есть существуют специальные исследования иммуноферментные, которые определяют напряженность иммунитета, то есть наличие антител, иммуноглобулинов G, король. Вирусу, и уже по оценке вот этой напряженности можно будет судить. То есть пока вот нет таких вот четких указаний, что если перенес, то не нужно прививать. Нужно будет все смотреть именно объективно по наличию сохраняющейся защиты. Спасибо большое. Еще один вопрос от Курских известий. Максим Зимовский. Мы с вами, кстати, на эту тему уже общались, видите, не только меня интересует. Есть ли на территории области случай повторного заболевания коронавирусом? Ну, а на данный момент по повторно подтвержденных случаев, так чтобы вот пациент, скажем так, вот весной заболел и сейчас снова поступил с подтверждением, достоверно нет. То есть были случаи, когда пациенты переносили, скажем так, в весенний период там, пневмонию и считали, что болели коронавирусом при отрицательных мазках. А заболев сейчас какой-то респираторной инфекцией, может, возможно, даже что с этими, вот, если, скажем так, специфическими изменениями в виде матовых стекол, но уже с положительным анализом. Поэтому нельзя говорить, что он второй раз перенес, да? хотя весной тоже могли быть там матовые стекла, то есть, но тогда были отрицательные маски. Такие случаи несколько были, но это не говорит о том, что пациент перенес и весной коронавирусную инфекцию или, наоборот, сейчас э, заболев повторно какой-то инфекцией. То есть, ну, таких достоверно, чтобы и там, и, и в этот период, на протяжении, скажем так, длительного интервала, то есть через три месяца, через полгода, были случаи, скажем так, рецидиву, возможно, связанные больше... Э, с обострением процесса по той или иной причине, то есть когда пациент вроде бы уже выздоравливая и снова возвращается у него как бы болезнь, но это как можно сказать, вот мы видим у некоторых такие вторая волна есть, когда вирус полностью еще не ушел, то есть длительность течения, вот, вот такие особенности как бы встречаются, но достоверно подтверждено, что второй раз заболел, пока случая вот не было. Спасибо, хорошо. Идем дальше. Реакурск. Вопросы. Известны ли сроки старта массовой вакцинации от коронавируса в Курской области именно? И будет ли эта вакцинация бесплатной или на каких условиях она будет проводиться? Кто? Юрина Владимировна, да, вручайте. Первые 45 доз вакцин уже поступали в регион, да, уже медики привиты, да, уже вакцинированы. А сейчас вот буквально на днях поступает еще 900 доз вакцин именно для сотрудников медицинских учреждений. Следующий этап – это будут работники образования и дальше вот те категории, которые попадают под вакцинацию. Конечно, это будет бесплатно. Да, я хотел как раз добавить, что эта вакцинация будет бесплатная и мало того, и добровольная. То есть даже медицинские работники они не будут в принудительном порядке как бы, привлекаться к вакцинации. Но хочу сказать, что я сам привился, обследовал иммунную систему, как бы у меня достаточно иммунный ответ. Поэтому рекомендую в случае, если как бы, начнется массовая вакцинация, прививаться всем. Это защитит от рисков развития и течения тяжелого болезни. А Вот по массовой вакцинации пока, в принципе, прогнозы дать, наверное, затруднительно, да, когда она может пройти, да, еще пока непонятно. Ну, это будет зависеть от того, как будут поставки в области осуществляться. То есть область готова к поставкам вакцины, имеется необходимое оборудование, кадры, но как вот будет распределено? Да, инфекция новая, понятно, что все это делается из колес, и как только поступает, мы тут же все это организуем. Спасибо большое. Дальше. Вот а, все мы смотрим новости с вами. Сергей Фанасьев спрашивает. Крупные новостные агентства в последние дни опубликовали несколько материалов о том, что в регионах медики привитые вакцины от ковида, тем не менее, заболели. Эти истории единичные, но тем не менее. Были ли такие случаи в Курской области? Ну, из тех коллег, которые были привиты, но вдруг потом заболели. Нет, у нас в Курской области таких случаев не было. Но вот у нас, как уже Ирина Владимировна говорила, 45 человек привилось в области, поэтому таких случаев не было зарегистрировано. Спасибо. Дальше. По качеству теста. Есть информация о том, что, что тесты на ковид регулярно выдают ошибки. Появилось много советов, как улучшить качество теста. Да? То есть, как, бы, как подготовиться к сдаче анализа, да, скажем так. Некоторые довольно безумные, говорит Сергей Афанасьев. Например, не чистить зубы в день взятия теста. Воздержаться от употребления еды накануне взятия теста. Не употреблять алкоголь, который якобы блокирует действие теста. И вот он просит это прокомментировать. Но вот Максим Зимовский тут же ему добавляет, а он он говорит, что да, действительно, когда я сдавал анализ в частной клинике, Максим, кстати говоря, болеет в данный момент, мы его здоровьем, всем желаем крепкого. И вот он говорит, что когда он сдавал анализы в частной клинике, там указывали требования не есть, не пить, не чистить зубы за три часа до теста. То есть на самом деле, да. Когда брали анализ в поликлинике четыре раза, никто не предупреждал об этом. Хотя можно было бы позвонить за три часа и сказать это. Два раза детей брали тест сотрудники детской поликлиники. Аналогичная ситуация. Выходит, что государственные тесты делаются менее ответственно. Вот задает вопрос такой Максим Зимов. И вообще, как надо готовиться к сдаче анализов, да, к этим тестам на наличие коронавируса, и вот, как бы, насколько вот такая ситуация справедлива по отношению к качеству там, в частных клиниках государственных? В принципе, тест делается, это забор из, скажем так, носоглотки и из зева смысл забора теста это забор клеток эпителиальных, которые там находятся в этих местах и определение идет именно РНК вируса в клетках эпителия которые там находятся что касается чистки зубов ну это как бы это немножко другая область я не думаю что это как-то влияет это не дезинфицирующее средство и никаким образом к эпителию на носоглотки отношения не имеет но наверное на большей степени вот эти рекомендации... Они характерны для того, чтобы, скажем так, больше для бактериальной определения флоры микрофлоры бактериальной при масках, в том числе. Это общие требования, которые, конечно, допустим, имеются. Я не думаю, что здесь они именно вот такое жесткое отношение должны иметь. Что касается алкоголя, там употребления и так далее, но уже мы здесь касались. Дело в том, что на вирус действует, как бы так скажем, спирт концентрации не ниже 70. А алкоголь это 40% содержание спирта. Поэтому ну, говорить о том, что вот он что-то, какое-то действие окажет, наверное, тоже 100% мы не можем, не гарантируем. Соблюдать гигиенические все равно мероприятия, конечно, нужно. Специальной подготовки какой-то для забора анализов все-таки особой здесь в данном случае именно для забора на коронавирус не нужно. Но я хочу сказать, что иногда отрицательные маски, которые есть, это зависит от того, в какой период времени забираются. Наибольшая вероятность обнаружения выделения вируса – это последние два дня инкубационного периода, то есть за два дня до заболевания, и первые семь дней активного клинического как бы, процесса, то есть когда есть клиника. В последующем, иногда даже мы видим, что если клиническое выздоровление, бывает так, что остатки вирусов как бы обнаружатся, то есть это обломки, это РНК от вируса оставшиеся как бы не сам вирус даже. Вот. И вот за два дня до начала клинических проявлений тоже можно не увидеть. Поэтому важно знать ну, вот эти дни, это первое. Второе, мы сейчас видим и наблюдаем, что при наличии клинических проявлений, при наличии клиники и коронавирусные инфекции, в том числе типичность, потери обоняния и прочими моментами, изменениями на компьютерной томографии там, и проявлениями. В носоглотке вирус не обнаруживается, но обнаруживается в мокроте. То есть он довольно быстро может опускаться как бы, в легкие, поэтому не всегда удается его обнаружить вот, в верхних отделах дыхательных путей. И Это не обязательно дефект, потому что на самом деле это высокочувствительный метод полимеразная цепная реакция обнаружение э, геномной цепочки. Да, вот, поэтому как бы, вот, большей частью, наверное, вот, связано именно с особенностями, в том числе и вируса. Есть... Есть вопрос вот такой: при обычной простуде люди стараются температуру не сбивать, чтобы организм боролся с вирусом, а при ковиде рекомендуют сбивать. Это правда? И когда нужно начинать сбивать температуру? То есть вот распространенный очень вопрос. Температуру при ковиде рекомендуется сбивать, если она выше 38,5 и если имеется плохое самочувствие. Очень часто сопутствующим при коронавирусной инфекции являются выраженные головные боли, интоксикации, боли в мышцах. Это доставляет неудобства, это вызывает иногда ощущение затруднения дыхания, одышку. Поэтому как бы вот при коронавирусе на данный момент да несколько более такие вот, скажем так, рекомендации более мягкие снижение температуры выше 38,5 иногда даже 38 при других вирусных инфекциях рекомендации снижения температуры выше 39, скажем так. Ну это вот может быть какая-то особенность. Опять же я говорю, это новый вирус, мы, наверное все, все больше и больше получаем новых сведений, хотя и э, много и парадоксов встречается. Э, наука изучает его. Я думаю, что в скором времени будут поставлены точки. И э, даже вот э, 9 версий за 7 месяцев клинических рекомендаций говорят, что все развивается динамически, что появляются новые сведения, которые вносят свои коррективы и в тактику поведения, и в тактику лечения и так далее. Вот у «Курской правды» есть вопрос, он ä, тоже немножко связан с тезисами, которые вы озвучили выше немножко. да. А мы говорили весной, что в каждом регионе коронавирус потекает по-своему, по -по да, и свои особенности как по инфицированию, там, так и по э, течению заболевания. А Если сейчас такие отличия, спрашивает Татьяна Ласточкина, «Курская правда». Если они есть, то в чем они заключаются для Курской области? Да нет, наверное, таких сейчас как раз мы видим, что существенных отличий нет что в общем-то что в Москве, что в Нижнем Новгороде, что в Якутии примерно одинаковая клиническая картина, симптоматика. И тот же процент протекания легких форм, там, и тот же процент протекания тяжелых форм и нуждаемости в какой-то помощи. Поэтому она как бы, ну, картина идентична все-таки сейчас. Вот. Но некоторые особенности вируса я говорю, еще пока вызывают необходимость изучения клинических исследований. При всем коварстве коронавируса, при отсутствии ну, должного количества там, препаратов, да, все-таки существует ли какая-то эффективная лекарственная профилактика от коронавируса, чтобы не заболеть? Или что вот могут порекомендовать врачи вот, пациентам? Самая эффективная профилактика – это соблюдение мер предосторожности. На данный момент. То есть это то, что должны выполнять все. Это соблюдение социальной дистанции, ношение масок везде, и не только в общественных местах, но сейчас уже рекомендации ношения масок на улице, особенно если где-то это в людных местах. Это правильная гигиена рук, то есть обработка рук, мытье рук, это проветривание помещений, это поведение в том плане, что как бы если человек болен, он должен находиться дома и лечиться, не распространять инфекцию. Это важно, потому что некоторые считают, что если у него температура 37,2-37,3 и небольшой насморк, то это пустяк, это не коронавирус. И продолжают ходить на работу, и детей отводят в школу, тем самым подвергая окружающих риску заражения. То есть здесь нужно помнить, что первое, конечно, это «не зарази других», ну, может быть это вместе идентично, не навреди себе, то есть э, находить дома э, и не просто на самоизоляции, но так сказать, обратись за медицинской помощью, э, правильно себе веди получай необходимое лечение, наблюдения. Вот, э, это вот одни из моментов вот, э, и не злоупотреблять опять же не заниматься излишним приемом лекарственных препаратов. А вот смысл подкачать иммунитет, например, там, как вот это, есть необходимость в этом или нет? Но с помощью каких-то препаратов, витаминов? Знаете, коронавирус, то что, то, что мы видим, а то, о чем сейчас уже как бы известно и говорят, что он коварен еще и тем, что мы не рекомендуем сильно вмешиваться в иммунную систему. Потому что одним из вариантов развития событий является так называемый цитокиновый шторм, а это агрессия собственная иммунная система против своих же собственных клеток и органов. И да, конечно, это какое-то вот такое провокационное действие вируса, мы понимаем. Поэтому в терапии вируса мы не рекомендуем и не применяем иммуномодулирующие, иммунокоррегирующие препараты, вот, которые могут вот, в том числе спровоцировать этот статиновый шторм. Поэтому, еще раз говорю, не, не нужно, как бы вот, особенно если заболел, заниматься именно воздействием на иммунную систему. Да, обычные общеукрепляющие мероприятия, то, о мы говорили, там это ну, витаминотерапия, какие-то неспецифические средства профилактики. Что касается специфической профилактики, ну, помимо вакцины, о которой мы здесь уже сказали, существует ряд препаратов, я не буду тоже их озвучивать ни в каких рекламных целях, существует препарат, который применяются при постконтактной, так сказать, для постконтактной профилактики есть препараты, которые применяются вот при наличии, так, близких контактов возможных, то есть разные схемы есть, но как бы это уже удел, скажем так, лечащих врачей. Спасибо огромное. ГТРК Курск, Анна Шпакова, от нее четыре вопроса и, наверное, будем закругляться уже, если там что-то не появится еще, но пока нет. Да? Анна Шпакова тоже, семья нашей коллеги, столкнулась с этим заболеванием. Вопрос у нее следующий. Применяется ли сейчас антиковидная плазма, ну а те, кто приборил, имеется в виду, есть ли эффективность от этого метода лечения? Да, в настоящее время нашей станции переливания крови проводится заготовка отбираются доноры, у которых имеется достаточно напряженный иммунитет, то есть чтобы плазма была на самом деле активна. И опыт такой применения, в том числе и нашей больницы, и другими ковидными стационарами, которые существуют на территории нашей Курской области, есть. Вот. В общем-то, есть и такие, и такие, скажем так, примеры. Да? То есть, ну, есть случаи, когда, конечно, она помогает, но это нужно определенный, так сказать, иметь интервал, в который, как бы, возможно ее Применение. плюс она должна применяться еще у тех, кто достоверно известен, что у него или подтвержден, скажем так, лабораторно именно коронавирус только в этих случаях. Могут ли переболевшие люди при наличии антител у них считать себя защищенными от этого заболевания и сколько в среднем находится эти тела в организме человека? Ну я уже упоминал в своем Ответьте, что да, наличие антител говорит о том, что именно антител иммуноглобулинов G, если они исследованы, говорит о том, что есть как бы, иммунитет и есть так сказать, вероятность того, что организм ответит. По тем данным которые сейчас опубликованы вот как бы научными обществами что где-то среднем 6 месяцев но это по тем наблюдениям потому что инфекция пока вот мы ее только наблюдаем-то не так долго 6 месяцев иммунитет сохраняется Отдаленные последствия мы будем видеть дальше. Коронавирус начался у нас с конца марта. Ну, это, то есть вот срок как раз тот полгода и есть. Поэтому вот те наблюдения, которые нам позволяют делать достоверные выводы, вот они говорят о том, что вот в это время он есть. Дальше будем, так сказать, в течение времени делать другие выводы. Если у человека есть антитела, он точно не заболеет? Или все-таки риск сохраняется какой-то? Если у человека есть антитела, то он не должен заболеть. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос от Анны Шпаковой. С какими чаще всего осложнениями сталкиваются приболевшие ковидом пациенты? Что их ждет после выздоровления? Чаще всего это обострение хронических заболеваний, если у человека есть такие. То есть те пациенты, которые ну, более молодого возраста, не имеющие никакой сопутствующей патологии, как правило, выздоровление протекает благоприятно, и как уже Иван Александрович говорил, что и изменения на рентгене, и КТ, так сказать, они уходят в течение времени, да, не быстро. Некоторые торопятся делать те же самые КТ-исследования, повторно выписавшись из стационара, а через две недели бегут на КТ и видят, что там, ах, там же все сохранилось. А дело в том, что эти изменения уходят постепенно, медленно. Иван Александрович говорил уже, что это до трех месяцев могут уходить, в зависимости от того, какая степень была поражения, какие, какая степень вот этих матовых стекол была. То есть, может быть, даже и через полгода, но они обратное развитие имеют. Вот, поэтому как бы не нужно торопиться. Опять же, мы возвращаемся к вопросу делать КТ. А обострение хронических заболеваний, возможно, особенно у тех, кто страдает диабетом, гипертонической болезнью, вот как бы вот эти вещи, или хронические бронхолевочные заболевания. А в этой связи какие-то рекомендации для приболевших? дать как себя вести и по реабилитации отдельно интересует вопрос есть ли меры реабилитации для тех кто приболел но ну, особенно тех кто тяжело приболел ну рекомендации по реабилитации они включают вот дыхательные пока что на данном этапе дыхательные упражнения это конечно рекомендация опять же связана с тем что люди, имеющие хронические заболевания, должны наблюдаться специалистами. Да, то есть, если заболевание протекало на фоне сахарного диабета, значит, необходимо более интенсивно, может быть, или неоднократно обратиться к эндокринологу за советом и в большей степени контролировать эти вопросы. То есть, контролировать давление и другие моменты. Ну, естественно, наблюдение пульмонолога при тяжелом течении, длительном затяжном как бы, течении болезни или там когда высокая степень фиброза сохраняется ну может быть вот евгений сантех добавит в этом плане что-нибудь основа реабилитации это безусловно восстановление функции легких то есть восстановление адекватной оксигенации крови нарушены вследствие перенесенной инфекции. Ну и основа здесь, безусловно, является прежде всего дыхательная гимнастика, упражнений. Упражнения мы уже обговорили, я касаться не буду. Но, безусловно, опять же, здесь надо сказать о том, что ну, не нужно, наверное, использовать какие-то технологии, которые технологии реабилитации такие, сомнительного содержания. Все-таки лучше проконсультироваться с врачом. Спасибо. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо огромное, что нашли время ответить на вопросы. Мы ответили на все вопросы, которые поступили от наших средств массовой информации. И в догонку к рекомендациям по реабилитации остается, наверное, только пожелать, да, высказать пожелание, быть здоровыми, не болеть, хорошего настроения. И всем присутствующим за этим столом, и всем, кто нас смотрит и будет смотреть еще в записи, крепкого здоровья, хорошего настроения. Спасибо всем за участие, всего доброго.